Цена покупки – 3 200 тысяч рублей, дисконт – 20%, экономия – 800 тысяч рублей. Хороший старт для собственного бизнеса или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Второй объект. Коммерческое здание, город Калуга, 26 квадратных метров. Рыночная цена – 5 миллионов рублей. Цена покупки – 3,5 миллиона рублей, дисконт – 30%, экономия – полтора миллиона рублей. Подробнее об условиях приобретения уточняйте в комментариях под этим видео. Наш третий лот на сегодня. Магазин 32 квадратных метра, город Липецк. Рыночная цена 3,5 миллиона рублей. Цена покупки 2 миллиона 625 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 875 тысяч рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Объект под номером 4. Коммерческое помещение 52 квадратных метра, город Пенза. Рыночная цена 5 миллионов рублей. Цена покупки 3,5 миллиона рублей. Дисконт 30%. Экономия 1,5 миллиона рублей. Хороший вариант для личного использования или сдачи в аренду. И замыкает наш ТОП Коммерческое помещение, 64 квадратных метра, город Воронеж. Рыночная цена – 6,5 миллионов рублей. Цена покупки – 4 миллиона 875 тысяч рублей. Дисконт – 25%. Экономия – 1 миллион 625 тысяч рублей. Замечательное место для открытия бизнеса в большом городе. Друзья!